Всем привет. Всем привет. Мы вышли гулять. Да, у нас неделя льет дождь. У нас здесь вообще не пройти, не проехать. Колесо не крутится? Почему? Все крутится. Камила, там дорога. Смотри, машины. Камила у нас испытывает, измеряет лужи. Пошла по лужам. Красота. А Давай. Тоже. Проедет или не проедет? Да? Вопрос-ответ. Да. Большая. Ты в сапоги наберешь? Опять дождь срывается. Никак погулять не можем, выйти. она дождь идет. Выходим, либо лужи меряем, да, сынуль? Лужи, лужи, лужи. Давай. Ура! Ура, да. Богдан на велосипеде, Камила в сапогах. Ура, мы все как хрюшки. Да, Богдаш? Yes, да, одна глубина. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. -ой, -ой. Ой, -ой, -ой. Ой, -ой, -ой. Надо да-да-да, желательно упасть. А, в лужу я буду смеяться. Милочка, не уходи. Близко сильно. Нашли глубокую лужу. Давай. Не ходи! А? Ты будешь Мокро, а, Мы пойдем домой сейчас. А -а -а. Как это нет? Ты уже хлюхлю -хлю а, -а, а по лужам бегаешь. Уже все мокрые у тебя. Штаны, Камилька. А, Камилька? Стань! Стань, стань, стань, Ой, Богдан измеряет лужи. Камила, стань, а, Еще стань, стань, стань, стань, ой, -ой. Ой-ой, бух! <свят> Чуть авария не случилась. Да, весна, сануль, да? да? Да, Лужи и тучи. Вон, опять все небо в тучах. Ни гор, ничего не видно. Все в тучах. Опять дождик обещает. А Ай, все! Камилка! А, Камилка, ты решила полностью... Привет! Ты решила полностью искупаться в луже, да? да! Ой. Ну сейчас Богдан остановится, мы посмотрим. Кто у нас в грязнее? А -а -а -а -а Ай, кошмар. И ты кошмар. Да. Да. Пока. Ну что? Давай, покажись нам, эксперимент, кто остался более чистым. Анила в сапогах после лужи или Богдан. Велосипед наш, конечно, нужно мыть. Он очень грязный. Ну, да. Вот так вот, весь грязный, все педали в грязи. о кто-то будет мой велик. Кто будет мыть велик? Багдан! Правильно. Ну покажись нам, какой ты чистый. Кто да? чище остался? Камила? Да. У Камилы? Сзади. Ну, грязный. Несколько пятен. А ну повернись. Повернись. Сзади. Покажись. Ну несколько пятнышек таких вот у нас есть. И Багдан после велика Вся кофта, все штаны. даже умудрился кроссовками наступить. И попа еще мокрая, точно. Она вся в грязи. Ну кто победил? Вывод? Я! Камила в сапогах я. победила. Вот так вот. Сапоги. У нас. Мы да мы вот нашли такую кисю. Как? Здесь возле двора. Как наш. Да. да я вот. Не надо, Камилочка. Uh -huh. Как у нас барни, так вот это только кошечка. Да. Все. Пока-пока. Пока! Пока! Ставь лайк, подписывайся в Богдану Лайф. И жми колокольчик. Да, жми колокольчик. <связь> Пока! Пока!